Всем добрый день! Сейчас на прода 150. Буду разбивать лобовое стекло кулачками. Но ну, буду использовать легенькую защиту. Вот такие вот перчаточки. Легенькие. Здесь нет ничего металлического, как бы каких-то дополнительных таких тюнингов. Просто чисто легенькая защита. Есть блогеры, которые бьют. Голыми кулаками, но у каждого получается по-разному. Из-за приходится расплачиваться, собственно, самому блогеру. У кого-то катит нормально, а кто-то и потом получает такую травму, с которой потом мучается. Чтобы разбавить и сделать более колоритный контент, немножечко добавить развлечений, решил попробовать разбить стекло и посмотреть после каждого удара, какая, собственно, будет деформация. Которая, стеклышко, которое стоит здесь, уже нуждается в замене Последний камушек приговорил это стеклышко Здесь были еще повреждения, они были заделаны И след от дворника, который не советовали убирать полировочкой Ну что, поехали! Если не тяжело, поставьте лайк, поддержите автора ну То есть меня как бы И подписывайтесь, я буду стараться как бы делать интересный контент еще разочек можно? Это просто обидно. Просто я уже чтобы, чтобы стойка не ну, пошла. Да? В принципе, я старался как бы лобовое стекло, на правду, 150 Довольно таки неплохо держит как бы удары, так что можно сказать, что японцы не сильно экономили на лобовом стекле. С вами был канал Ресурсы Факт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем удачи на дорогах, пока.